По содержанию кобальта козье молоко превосходит коровье в 6 раз, а кобальт входит в состав витамина В12, который контролирует обменные процессы и отвечает за кровотворение. Молоко богато калием, он в свою очередь играет огромную роль в работе сердечно-сосудистой системы. Также в этом молоке много минеральных веществ, микроэлементов и витаминов, гораздо больше, чем в коровье. Белки козьего молока легче усваиваются. Отвары трав. За партию накануне такие травы, как барбарис и тимьян, Пить и на работе в холодном виде. Такой напиток заряжает энергией и бодростью на целый день. Хорошо тонизирует, хорошо влияет на цвет лица, убирает отечность вокруг глаз. И употребляется этот отвар также при заболевании легких желудка, слезистых полости рта и горла, при лечении открытых ран. Вот некоторые продукты, которые помогут сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы. Продолжение смотрите в следующем ролике. Нажимайте на кнопку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.